Сегодня мы расскажем о новых особенностях мини-погрузчиков с бортовым поворотом на колесном и гусеничном ходу кейс серии B. Мы также продемонстрируем отличия от предыдущих моделей и удобство использования новых функций. Во время знакомства с новой серией B наши клиенты узнают о новой, более удобной по сравнению с предыдущими моделями, процедуре пуска двигателя. Завести двигатель можно без ключа с помощью поворачивающейся рукоятки ключ используется для доступа в кабину. На всех машинах кнопка включения гидравлики стала больше и заметнее. Это повышает удобство активации органов управления и сводит к минимуму вероятность ошибки оператора. Приборная панель размещена таким образом, чтобы показания приборов были легко читаемы во время управления машиной. Кроме того, расположение выключателей на левой стойке было также изменено для удобства оператора. Еще одно новшество, которое наши клиенты заметят на всех моделях, ⁇ обновленные джойстики управления. Джойстики предыдущих моделей были шире, их верхняя часть была крупнее, а расстояние между кнопками больше. Рукоятки новых джойстиков мини-погрузчиков с бортовым поворотом на колесном и гусеничном ходу кейс серии B стали меньше и удобнее. На них предусмотрены переключатели звукового сигнала и стабилизации ковша при движении. Верхняя часть рукоятки уменьшена, а кнопки расположены ближе друг к другу. Оператору больше не нужно прилагать усилия, чтобы дотянуться до переключателей. В новой серии B также уменьшены стойки под электрогидравлическими джойстиками. В кабине теперь просторнее и больше места для ног оператора, и ему станет комфортнее, чем в предыдущей модели. Аудиосистема моделей с закрытыми кабинами с радио позволяет оператору слушать любимую музыку. Есть одно изменение, которое клиенты не увидят, но смогут почувствовать — это управление насосом гидромоторов, упрощающее прямолинейное движение машин с электрогидравлическими органами управления. Оптимизация управления обеспечивает более стабильное движение по прямой без необходимости корректировки направления движения оператором. Другое важное изменение в мини-погрузчиках с бортовым поворотом на колесном и гусеничном ходу серии Б новая электропроводка. Жгуты проводов проложены более рационально, а новое тройное покрытие с улучшенной защитой включает абразивную ленту и изоляцию из кордуры. Участки проводки, проложенные в узких местах, получили дополнительный защитный слой. Он предотвращает их истирание и нежелательные простое из-за необходимости в ремонте. Мини-погрузчики с бортовым поворотом на колесном и гусеничном ходу кейс новой серии B, разработаны для более производительной и комфортной работы. Спасибо за просмотр!